Всем привет! Прямо сейчас оставайся с нами и смотри подборку самых горячих и свежих студенческих новостей. В эфире Универньюз, в студии Регина Якупова, сегодня в выпуске. Немецкий ум поможет российской медицине. Как стать дипломатом? Студенты на саммите Большой Двадцатки. Садыковские чтения и столетия Октябрьской революции. КФУ посетил профессор, которому удалось помочь более чем 40 развивающимся странам в развитии их национальной политики в области медицины. Какова цель визита известного специалиста, выясняла Адель Шамилова.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 Адель Шемилова, Владислав Михневский, «Универньюз». В Казанском федеральном университете состоялось ток-шоу «Лев Толстой и 21 век». Спикеры обсудили биографию писателя и его влияние на Россию и мир. Подробности смотри в сюжете. Ток-шоу посвящено дню рождения Казанского федерального университета и году Льва Толстого в КФУ и Республике Татарстан. Ток-шоу началось с темы «Толстой и Казань». «Гений, он бы проявил себя везде». А где бы он ни оказался, он бы все равно нашел пути для своей реализации. А с другой стороны, Казань, конечно, этому очень много поспособствовала. Причем даже не те годы, которые Толстой провел просто в доме своей тетушки Юшковой, но именно университет. Без университета, который дал мощный толчок этому, может быть, все равно бы все это состоялось. То есть, на мой взгляд, гений, он все равно себя реализует. Но это было бы позже, это было бы медленнее и было бы не так. Позже были обсуждены вопросы влияния Льва Толстого на молодежь, влияние окружения и культуры того времени на писателя, причины популярности Толстого в мире и многие другие. Артем Тупичкин, Ленардо Валерьяров, Универньюз. В Казанском федеральном университете на базе Института международных отношений, истории и востоковедения открылся саммит «Большой двадцатки». Но с одним отличием. Участники этого мероприятия – студенты. А остальное ты узнаешь в сюжете Олега Кашина.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 О них и пошла речь на прошедшей конференции. Подробности далее.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 Говорит академическое, университетское, профессиональное научное сообщество. Конференция «Садыковские чтения» завершит свою работу 18 ноября. Анна Глазунова, Ленардо Вильтяров, Универньюз. В Казанском федеральном университете состоялся круглый стол. Без прошлого нет будущего. Диалог поколений. Он посвящен столетию Великой Октябрьской социалистической революции. Подробнее смотри в сюжете Артема Тупичкина. На мероприятии студенты получили возможность обсудить вопросы о взаимодействии поколений с учеными, ветеранами комсомольских организаций и членами политических партий. Одной из главных тем для обсуждения стал вопрос, могут ли старшее и молодое поколение помочь друг другу. В ходе диалога был выявлен ряд проблем во взаимодействии поколений. Люди, родившиеся в разные десятилетия, по-разному воспринимают прошлое. Следующей выявленной проблемой стало различие в базе знаний. Также одной из проблем стал язык, поскольку каждое поколение говорит со своими особенностями. Круглый стол без прошлого нет будущего призван разрешать подобные вопросы путем обсуждения между людьми разных возрастов. Артем Тупичкин, Ленардо Влетьяров, Универ News Диалог культур состоялся в Казанском федеральном университете. Студенты из различных стран мира представили свою культуру и традиции на галоконцерте фестиваля «Мозаика народов мира». В центре событий побывала и наш корреспондент Анна Глазунова. Яркие, красочные костюмы студенты из разных стран мира, общающиеся на различных языках. Все это можно было увидеть на галоконцерте фестиваля иностранных, обучающихся Казанского университета «Мозаика народов мира». Я представляю народ э Казахстан. Хотелось бы немного в своей пообщаться общ на казахском вместе со своими родными. Мы представляли Грузию, выступали с номером, с кавказским танцем. И мы готовились достаточно долго, уже с первого. Ну, с сентября уже мы начали подготовку зрителям. Мы пытались передать красоту вообще кавказской культуры, кавказских э, народов. Мы репетировались каждый день и уже почти месяц. Да, у Альдине, но мы тоже чувствуем, гордиться, потому что скоро будем. И будем показать их, что это Колумбия и как мы... Ну... Здесь были представлены и колоритная Мексика, и богатые традиции Казахстана, и Узбекистана, и Дикий Запад, и яркие красочные страны Африки. Иностранные студенты и аспиранты Казанского федерального университета представили культуру страны, из которых они прибыли, а также показали все свои таланты. Анна Глазунова, Владислав Мигневский, Универньюз. На сегодня это все. Всем хорошего настроения. Пока-пока.